Восемь часов шесть минут в Красноярске. Доброе утро. Радио Комсомольская правда. FM и1 Наша чистота. Закрепляйтесь, никуда не уходите. У нас... Э, мы для вас приготовили интересного гостя, интересный разговор. Да, в студию микрофона Алексей Решникова. произошла. Юлия Цесоева. Да. Э, значит, за звукорежиссерским пультом у нас Андрей Калинин, напомню. А у нас... Мы обещали вам бармена. Мы узнали, кстати, правильно говорить бармен, ударение вот запомните. ставить. Запомните. Запомните и мы. запомнили и говорить, эй, запомнили, бармен. Эй, бармен, да. да. А если вы будете говорить, эй, бармен, не дождетесь своего напитка. Вот. Значит, у нас в студии Егор Фролов. Егор, координатор движения Федерации Автовладельцев России по Красноярску. И он знает, как объехать пробки, и раньше всех появляется у нас в студии. Поэтому опередил он бармена, который, наверное, спит после вчерашних барменских своих камланий. Вот. И общаемся с Егором. Егор, говорят, что-то не в порядке с четвертым мостом у нас. Расскажи, что там случилось <с. такое. Давно Добр... не в порядке. Доброе, Доброе, утро. Утро. Доброе, утро. Доброе утро. На самом деле мы проводили рейд по четвертому мосту и ну, по, по его подъездным путям было массу замечаний, причем Краевое управление дорог, Крудор нам пообещали после нашего рейда, там, через две недели прислать по электронной почте фотоотчет о том, как они все это исправили. На что затем журналисты также интересовались, что случилось, там, через две недели исправлено или нет На что Краевое управление дорог ответило, нам официальных запросов не приходило, поэтому мы не обязаны перед кем-то там отчитываться На что и возбудилась Краевая прокуратура о том, что все-таки замечания есть, они не исправлены на сегодняшний момент у нас в 10.30 сегодня состоится рейд совместно с прокуратурой, с краевым управлением дорог, с краевым управлением капитального строительства. Естественно, так как мост разделяется там и на железнодорожный район, и на Свердловский, нас будет попеременно прокуратура менять. То есть по левой части будет заниматься прокуратура Железнодорожного района, по правой части будет заниматься прокуратура Странно. Свердловского а района. А, абсурд, а нельзя, что ли, вот просто за одной прокуратурой заняться обе... Обе... Обе... Обе... обоими концами моста гру... ну, вот да, один. на самом деле можно было просто городской прокуратуре провести независимо вот. на разделение и по компетенциям уже потом замечания передать. Ну, видимо, решили непосредственно напрямую работать, угу. не передавая какую-то информацию непосредственно теми органами, которым это относится то есть тем районам замечания, ну, такие, которые первоначально у нас были, это отсутствие разметки от торгового, от офисного комплекса до а, самого моста, то есть там сделали а, на отрезке, где уложили свежий асфальт вот этот отрывочек, его просто не разметили, причем существовала старая техническая разметка, которая ну сейчас-то, может, ее и не видно уже, но ранее она вводила в заблуждение водителей, то есть а, там происходили масса ДТП, когда водители начинали спорить, по какой полосе они едут после открытия моста это после, да? после открытия моста да плюс к самому уже ближе к мосту мы обнаружили во первых бордюрный камень который там уложен он имеет большие щели и зазоры то есть значит туда будет попадать влага значит эти бордюры со временем рассыпятся то есть ну и по техническим характеристикам Бордюр не должен иметь Каких-то разделений, он должен идти сплошным угу. Далее у нас были замечания По металлическим ограждениям Это тоже около моста, то есть там Отбойник, технический отбойник да. Который предназначен для Автомобилей, он находится За тротуаром, то есть ближе к Енисею А около дороги стоит Декоративный забор, тот который В принципе для того, чтобы просто Пешеходы не могли выйти на проезжую часть Чтобы случайно не, не заплодить Тали да, на и на получается, если все таки будет происходить ДТП, то автомобиль будет сбивать вот этот простой декоративный Заборчик, забор, а, соответственно, там, не там бог, если там, да, пешеход... не бог пешеход, и только тогда автомобиль ударяется об отбойник, что тоже неправильно. Угу. На самом мосту мы обнаружили, тротуарные тропинки начали рассыпаться все столбы освещения соединены простым проводом, который также идет ну, так открыто. Натянут, да? Просто, да. Он прям по земле просто а, по земле да, есть, по валя, валяется электрический провод. Да, да, и... Если он пробьется там ну, чем-нибудь. И простой изолентой был скручен. <laughs> не, ну... Хорошо не скучим. <laughs> да. Вы смеетесь, а у нас на сайте можете смело зайти посмотреть все эти фотографии. Дорогие друзья, можете посмотреть на сайте фар по Красноярску. Фар. информацию да, 24 да, да. farru 24far.ru 228 09. Телефон нашей студии, звоните, как вам новый мост, рассказывайте. Может, вы еще какие-нибудь штуки видели, которые Егор не успел заметить, хотя от его пристального взгляда обычно ничего не скрывается. Ну, там, у да, мы, у нас были замечания по ливневкам, которые также расположены по тротуару, у них расстояние между бордюром mm -hmm. бордюра ливневки до следующего бордюра, чтобы пройти по тротуару, там более полутора метров, то есть где скапливается вся жижа, вы должны наступить на эту жижу, потом дальше пойти по тротуару. Егор, знаешь, могут же противостоять и сказать, придирается парк четвертого моста, в общем-то там нужно ездить, и а не ходить и ливневки искать, и тротуары смотреть. Вы знаете, я когда провожу рейды, я хожу пешком, я очень много пешеходов встречаю, то есть когда у нас говорят о том, что по мостам ходят пешеходы, но на самом деле лукавят. Вот переезд по авиаторов, которые через железнодорожные пути, там возникал вопрос, что нету тротуаров к нему, а на самом деле там очень много пешеходов ходит. А у нас есть телефон и звонок, как раз сейчас мы узнаем. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Меня зовут Юрий Васильевич. Юрий Васильевич, О. доброе утро. Мне 75 лет. Угу. Я коренной сибиряк, красноярец. Меня бесит и возмущает то, что все ведущие, и вообще, вы что все подстроились под... Маскалей. А, слушайте, давайте корректно общаться и с нами, и быть корректным по отношению к той программе, которую вы слушаете. Понимаешь, Егор, могут сказать всякое, что мы придираемся, да, к четвертому угу. мосту. Что вот сделали. Вот некоторые же в соцсетях ты видел, что пишут. Сделали мост и скажите спасибо. В других городах и этого нет. Это понятно. На это, скорее всего, при строительстве таких мостов и надеются застройщики. Причем видели надписи да, «Подарок mm -hmm. городу». Ну, какой-то подарок городу, если э, люди, э, те, которые строили, они строили за наш с вами счет, за счет налогоплательщиков, которые... Э, строились как бы за наши с вами деньги для нас с вами и нам говорят что это подарок плюс еще и такой подарок э -э, со многими отклонениями ну нас э -э, как автовладельцев, это не устраивает я думаю и пешеходов это не устраивает 228 08 09 телефон нашей студии если вам есть что сказать по поводу четвертого моста и проблем связанных с ними или наоборот вы, вы не согласны с Егором звоните после перерыва сейчас мы уйдем на, небольшую, на небольшой перерыв на новости а потом обязательно вернемся к вам с этим Разговором я напомню, что в гостях у нас координатор движения Федерации автовладельцев России в Красноярске Егор Фролов. Всего хорошего, 1071, не переключайтесь. Утро. На радио Комсомольская правда. На радио Комсомольская правда. Авто ⁇ пятница ⁇ Программа о машинах и людях, которые их любят. 8 часов 18 минут в Красноярске. Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда», FM 107 1, Частота наша. У микрофона Алексей Решников, Юлия Сысоева. А в гостях у нас координатор движения «ФАР» Красноярский Егор Фролов. Егор, доброе утро. Еще раз доброе утро. Егор, прежде чем ты начнешь, мы продолжим разговор по поводу четвертого масштаба проблем. Мне хотелось бы все-таки сказать пару слов. Звонил наш слушатель, он сказал, что вот мы акаем. Значит, и тем самым нарушаем вот заповеди сибирского русского языка, да, с которым надо ухать. Сибирского языка. А. Да, нам порекомендовали прочитать литературу, соответствующую и так далее. Вообще я хотел бы, я хотел бы вернуться к этой теме. Я хотел бы послушать ваши звонки, узнать о том, как вы, что такое красноярский язык. так давай вернемся к этой теме. Мне кажется, это очень интересно. Да, можем. Очень интересно. Позже, хорошо. Да, супер. Егор Фролов он, у нас в гостях, и мы говорили о том, что есть некие проблемы с четвертым мостом. Первое, это нет разметки. Второе, отбойник находится за уже пешеходной дорожкой. Да. Э, Провода торчат. Он нелогично. Валяются провода и стоки. То, то, что провод с электричеством валяется почти под ногами, конечно, это нонсенс. Асфальт рассыпается на а брусчатка, да. Ну, на не брусчатка, асфальт, а асфальт, да? асфальт. да. и он рассыпается, то есть раскрашивается, ливневки. непонятно. А что по поводу съезда, там как с асфальтом на съезде? На, не на самих подъездных путях там другая фирма укладывала, по-моему, сибагропромстрой, да? пока э, там все хорошо но, но когда на стадии укладки этого асфальта у нас были замечания, когда ливневки были выше уровня асфальта, то есть, грубо говоря, вода туда никак не попадет, и те скосы, которые сделаны на автобусных остановках, там сделано так, что на автобусную остановку будет заливаться вся вода. И автобусы, которые будут подъезжать к пассажирам mm -hmm. Они просто будут обрызгивать Стоящих на автобусной остановке пассажиров Но эти замечания были вовремя исправлены mm -hmm. вот Сейчас остались те замечания которые уже были после запуска, то есть после того, как запустили мост, мы провели по нему рейд, и вот эти все замечания ну, на сегодняшний момент до сих пор не до конца. Мост отправлен. городу передали, и что с гарантийным ремонтом? А, мост городу не передали, также хочу напомнить, мост по авиаторов, который через железнодорожные пути в Северном, его также не передали, причем управление дорог подало в суд на Строители, которые там производили ремонт, так как те замечания, которые также мы рассматривали, даже занимался Следственный комитет Москвы, Главное управление, мы ходили давать показания по всем нашим замечаниям, на сегодняшний момент также до конца не исправлено. То есть, грубо говоря, те тротуары, которые там проваливались, не они... Залили просто бетоном Никаких исправлений нет Все как рассыпалось, так и рассыпается И это правильно Что администрация наконец-то Начала думать в нужное направление О том, что ну представьте Если администрация возьмет на баланс этот мост И за счет бюджета за будет бюджета, исправлять да, Придется исправлять Егор, а у них есть какой-то срок? В какой срок должны исправить По закону все недостатки Все недочеты? Ну в любом случае срок гарантийный на масштаб Мосты, по-моему, там 4 года идет. При выявлении каких-то нарушений в кратчайший срок должно быть все исправлено. Если мы говорим о безопасности дорожного движения, то любые ямы, выбоины должны исправляться от 5 до 10 дней. И, скорее всего, норматив по гарантии ровно такой же, потому что это связано с безопасностью дорожного движения. В противном случае в противном случае будут налагаться штрафы неустойки и так далее При, причем сейчас существует оплата рассрочками естественно и оплаты не будет до того момента пока не будут исправлены все замечания есть вопрос у нас от ну. заядлого автомобилиста что трещины на авиаторов на мосту расходятся на нет трещины на авиаторов на мосту вот как раз там где вот эти все идут подпорные соединения с самим пролетом и насыпью искусственно естественно дальше Проваливается. сейчас мы весной видим что трамплин будет еще больше когда все растает конечно причем мне больше всего понравилось как ну, очень смешно администрация города департамент градостроительства ответил по поводу вот, ну начавшихся развалов на этом мосту он ответил о том что это все во всем виноваты подземные грунтовые воды угу. то есть представьте на искусственной насыпи откуда-то появились подземные, подземные грунтовые. грунтовые воды так нет а искусственный насып стоит на простой земля, земля под землей, это самое, грунтовые воды. И вот земля что-то разрушилась, естественно, Источник это сибирский бьет сквозь Я... асфальт. Я знаю, как это работает. Но ну, там, знаю. правда, нас да. 50 метров, да, высоту. Неважно. Егор, а может, это свойство просто такое климатическое, действительно, и Да, очень многие говорят, что в Сибири очень тяжело с покрытием Что коммунальный в каком состоянии Ну, это у нас то же самое, что с экологией, да, привыкли валить все на автомобилистов. Во всем виноваты автомобили засоряют экологию. Ровно здесь то же самое. Придумали такую уловку для того, чтобы всем говорить о том, что вот у нас такой климат, нам надо с этим смириться, ничего с этим не поделаешь Но если мы возьмем там ту же Канаду, да, в которой да. климат ровно такой же, как у нас, у них, Шведскую, у них и влажности это. повышенные, и горы вокруг, mm -hmm. и тоже подземные грунтовые воды там достаточно. Все нормально строят Разметка там более полутора-двух лет держится Причем я был в северных местах и Японии, где лопается разметка с асфальтом. Не... С <с с <с а да, то есть от старости асфальт начинает лопаться, и с ним лопается разметка, а у нас как-то получается, разметка исчезает, чем начинает лопаться асфальт от старости, причем он у нас начинает разваливаться в следующий же год. У нас есть такие ученые в Красноярске очень много, правильно? Я предлагаю изучить на предмет каких-то, может, особых бактерий болезнетворных, которые поедают разметку. Да, хорошая шутка, не переживай, у нас асфальт в Сибири, понимаете? Вот так, ну, такая вот... причину я могу пояснить, почему у нас весной тает асфальт вместе со снегом. Дело в том, что тот битум, который у нас используется, он используется Ачинский, производится он всякими мелкими асфальтобетонными заводами. Этот битум, он стареет в течение полугода, то есть, когда уложили асфальт, Свойство битума теряется там, на протяжении полугода Естественно, во все щели между ну, образованной гравием попадает влага но Образуется лед да, у -у -у. естественно, начинает разрушать Зиму вроде как держится, а весной этот лед начинает таять И, естественно, выкрашивается же весь же система асфальт. укладки, она была такая на Копыловском мосту Когда укладывали вот буквально как пирог Делали там обрешетку, а потом уже клали асфальт Ну, видите, Копыловский мост подольше работает Ну, да, а только подороже, есть... видимо, да у нас mm -hmm. есть, есть звонок от радиослушателя Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, доброе утро, меня зовут Денис. Денис, доброе утро. Денис. утро. А, ваш вопрос? А, да, вопрос. Я просто хотел бы, во-первых, поблагодарить Егора за то, что занимается таким важным спасибо. делом, от, отстаивает такие проблемы, поблагодарить комсомольскую правду, что поднимаете такие живые проблемы и как-то их обсуждаете. Ну, спасибо. Денис, спасибо большое. Очень вот... приятно, что вы слушаете и что вам это интересно. И мне вот хотелось бы, да, насчет четвертого моста, правда, я про, по нему проехал всего лишь раз, но ощущение, что где-то что-то недоделано, это есть. Я не ходил там пешком, я думаю, там тоже огрехов можно найти. И в тему вашего обсуждения, что там вот грунтовые воды, не грунтовые воды, то, что в Сибири, у нас же строят давно, у нас в советское время строили. И в советское время, наверное, строили даже лучше. Я думаю, за это время должна какая-то эволюция все-таки прийти даже в дорожном строительстве. А у нас местами где-то просто такое ощущение, что показуху сделали без соблюдения. Да, знаете, эволюция там... давно пришла, технологии давно пришли, совесть ушла. Вот в чем дело. Да, да, да, да. У нас, к сожалению, начинается... Люди, как есть хорошее выражение, там, можно работать, а можно зарабатывать. И вот люди местами просто зарабатывают, а угу. не работают. Ну, это как про хотят... историю вот. проспекта Мира. И хотелось бы, как бы, чтобы вот таких движений, вот как Егор чем занимается, вот чтобы этого было больше, возможно, под большим контролем это все будет гораздо лучше делаться как-то. Скажите, админи... а, а, да. администрация прислушивалась, а администрация, к этим да, нет. Скажите, пожалуйста, а у вас лично есть какие-то болезненные точки на, кар... на автомобильной карте города? Да лично... они, к... Каждый день они что-то меняются, тут. И по Ветлужанке тут лед, где, где вода пробегала. Она пробежала, там ее вроде протечку устранили, а лед никто не убрал. А ну, по какому адресу? Вот они... А вот по Ветлужанке, там, я сейчас адрес не скажу, я вот проезжал, там такая прям, по-моему, перед господом нефтью где-то, там такой бугорок ледяной прям. Там авария пару дней назад такая, там машины три было, что ли. И вот просто из-за этого льда... У нас просто коммунальная авария случается, аварию устранили, а по поводу устранения льда как-то никто никак, ни зачем не занимается. Тоже вот эти моменты недоработки надо есть. Спасибо. А сразу, Егор, вопрос. А вот действительно, если есть такие коммунальные нарушения, из-за которых случаются аварии? За все коммунальные нарушения должны отвечать коммунальщики. Это уже не компетенция Департамента городского хозяйства. с кого я то я на них пишу, на коммунальной службе? Вы можете смело обратиться в ГИБДД. ГИБДД в первую очередь выпишет предписание той организации, которая несет ответственность той или иной части. То есть вам не следует даже разбираться, по чьей вине. Плюс, если мы с вами видим когда разрыли Дорогу для того, чтобы поменять трубу Затем просто засыпали щебенкой Они уложили асфальт В этом тоже виноваты коммунальщики, потому что коммунальщики Если уложили... с моим автомобилем что случится Будут отвечать они да. И рублем Кому... Коммунальщики тоже. обязаны за свой счет Заново покрыть сверху асфальт Причем есть одна улица Где контракт продлен до 2016 года для того, чтобы Устранить какую-то там Большую длинную трубу причем департамент городского хозяйства защищал коммунальщиков о том, что, ну вот у нас контракты, мы будем в середине этого года заканчивать. ГИБДД привлекло без разницы, насколько у тебя контракты, обязан соблюдать безопасность дорожного движения. Ну что, не прощаемся, Егором, У меня есть еще вопросы по поводу сосулики и автомобилей. Он очень сейчас такой вопрос коварный, угу. Мы об этом говорили уже в новостях. Тем более есть у нас звоночки, звоночки. пожалуйста, После перерыва. Ребят, две минуты потерпите, и мы снова в этой студии. Авто пятница. Утро. На радио Комсомольская правда. Авто пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. 8 часов 33 минуты в Красноярске. Автопятница в самом разгаре. У микрофона Алексей Решников Юлия Сысоева. В гостях у нас традиционно координатор движения Фарков в Красноярске Егор Фролов. Привет, накаляются. Егорыч. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. накаляются. Звонки в студию идут. Напомню, номер телефона 228 0809 девять. Срочно звоните, рассказывайте о своих болезненных э, точках, скажи, точках на, на карте, на карте автомобильной карте города. Да, Может да, да. быть, есть какие-то э, проблемы. Э, вот хотелось спросить в пику того... Потепление, которое происходит в городе Краснодарский А что будет, если на мой автомобиль Который я, ну, может быть, из-за того Что мест не было на парковке, припарковала К дому, и на меня сосулька на капот мне Или на крышу моей машины упала Что делать, в какие набаты бить? Куда обращаться? Ну, да, хорошо, что задели эту тему Потому что вот я смотрел прогноз В эти выходные уже плюсовую температуру Обещают, ну, означает, что действительно Будут на наледи, сосульки И ответственность за падение сосулек Образование этих сосулек вообще на крышах несет э, владелец этой крыши, либо здания. Ну, то есть, то есть мы, управляющая компания. Если ну, это угу. жилой дом, да, то управляющая компания, либо ТСЖ. Если это частный какой-то дом, да, предприятие какое-то, то, то несет, естественно, ответственность... Э, тот, чью это предприятие, Егор, либо ты здание. видел реальное положительное окончание дел, когда управляющая компания оплатила ремонт? Смотрите, для того, чтобы было положительно, в первую очередь, надо все-таки при таком случае вызывать участкового, искать свидетелей, фиксировать все на фото и видео, обязательно иметь привязки к дому, к зданию и месту, откуда упала, проходить полное формирование документов, направлять свое обращение в ТСЖ, если это жилой Дом, либо хозяину, если это его дом, впоследствии отказа идти в суд. Суды принимают такие решения о том, суд что... становится, И... как да. правило, на сторону автовладельца. Да. Да. И, э, господа, у нас есть телефонный звоночек. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Меня, меня Олег зовут. Олег. Вопрос... Да, вопрос о подъезде к 4-му мосту. Вот тут вот по Николаевке, угу. по улице Огородная... Ну вот, 20 января знаки повешали запрещающие, так? Mm -hmm. А знаки вроде как до 1 мая должны были там висеть. Ну, когда снег сойдет или еще что-то. Но люди продолжают ездить. Вчера этот проход единственный несчастный засыпали какими-то блоками. Вопрос, как там будет что-то делаться или нет, или все. Этот, про этот проезд можно забыть до да, универсиады. Угу. Олег, вопрос, Ваш, ваш понятен, спасибо. Вчера, большое, да, вы... как раз увидел информацию, там еще улица Мелькомбинатская пересекается, поэтому точный как бы, адрес посмотрим, конечно, уточним. Вчера этот вопрос поднялся в социальных сетях, мы уже написали обращение в департамент городского хозяйства и управления дорог, кто завалил, если это не они, то пусть убирают, да, если ну найти виновника привлечь естественно если это сделал департамент городского хозяйства то это грубое нарушение правил дорожного движения то есть они грубо говоря приняли собственное решение без каких-либо комиссий самостоятельно завалили дорогу то есть у нас грубо говоря если выяснится что это сделал департамент городского хозяйства это самоуправление то есть самоуправство на общественных дорогах эта дорога если вы не умеете за ними ухаживать, то тогда, ну, грош цена таким руководителям, которые не умеют ухаживать Хороший за вопрос, если пожар как туда да, подъехать. Не, не дай бог пожар случится. Да, действительно, там э, ситуация такая, что если возникает пожар в Николаевке, можно подъехать только через Копылова. Представьте, там имеется рядом пожарная часть, которая у комбайнового завода, и вот этим пожарникам придется там, ехать через... Там в Николаевке через... есть пожарная пожар... часть, кстати. Э, э, ну, э, вы знаете, пожары бывают такие, что там состав из трех-четырех машин не, не поможет. Uh -huh. да. Угу. Нужно будет срочно погасить, тем более там частный, частный да, сектор один, это. У нас еще есть телефонный... еще один. Нет, нет, сорвался, Ребята, да? 228 0809 Звоните, может, у вас Мы есть вас вопрос к Егору конкретно. Мы вас видим, слышим, пожалуйста, дождитесь. И вот телефонный звонок Алос. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Антон. Антон, доброе утро. Доброе. У вас доброе. вопрос, комментарий. За... Спасибо за эфир. У нас вопрос к вот, господину Фролову. Угу. Оно, не, о четвертом мосту новом получается, потому что я считаю лично, как автомобиль, что он на данный момент просто бесполезен. Ну, отойдем от темы. Вопрос по поводу Октябрьского моста и разворота на переулок Сибирский. Как мне помнится, у нас господин Фролов был один из инициаторов закрытия этого разворота угу. возле Окея. И вопрос э, такого плана закрыть, закрыли, а ничего больше не сделали. То есть на этом все и остановилось. Можно какой-то комментарий по этому поводу? Да, Спасибо. конечно. Спасибо. Ну, часто сталкиваюсь и в интернете. На самом деле, э, о том, что мы, как Федерация Автодельцев, и лично я был инициатором, это заблуждение. Дело в том, что, когда э, ГИБДД э, подняло вопрос о том, что не учтены наклоны, не учтено э, Техническое состояние дороги для того, чтобы автомобили безопасно могли разворачиваться uh -huh. на этом развороте, это напротив э гипермаркета ОК, да, который там построили, да. причем «Окей» строил это за свой счет, но они делали не по проекту, то есть не так, как им изначально рассчитали и предоставили. Вот, на что мы совместно с ГИБДД, как Федерация автовладельцев, выезжали. Мы, как Федерация автовладельцев, писали запросы самим владельцам ОКЕ. Причем приезжал тогда француз, тот, который занимался как раз строительными работами и самого гипермаркета, и вот этих подъездов. Мы приводили ему пример, как надо сделать, на что он соглашался, что он все это исправит. Исправить он обещал еще до 15, я прям четко помню эту дату, до 15 июля 2014 года. Ровно 20 июля мы написали опять запрос в компанию «Окей», для того, чтобы те э, все-таки сделали нормальный разворот, безопасный. Э, на сегодняшний момент ответа нет, и стройнадзор уже на сегодняшний момент подал э, иск э, в суд о том, чтобы э, гипермаркет «Окей» за свой счет все-таки исправил этот разворот. Но мы, как видим, в не там. Угу. Э, если этот вопрос на сегодняшний момент э, до сих пор стоит на тормозах, мы можем повторно также написать и в прокуратуру, для того, чтобы компанию «Окей» привлекли все-таки сделать. Но еще раз повторюсь, эта инициатива была не наша, это была инициатива ГИБДД, так как э, там являлось нарушение наклона, потому что при любых наледях автомобили бы просто скатывались бы э, спокойно на эту проезжую часть. А там, в принципе, это разворот необходим. Разворот он необходим, причем, э, я вот сейчас замечаю, автовладельцы э, все упираются в одно горлышко, которое самый первый разворот, да. а сам я всегда разворачиваюсь дальше, там еще дальше два есть разворота, и причем э, по маршруту автобуса, да, ему там удобно разворачиваться, но на легковых машинах несложно проехать, там на сегодня нышний момент 50 чуть дальше, метров, да, да, и развернуться, причем это будет быстрее и безопаснее, потому что если вы проедете дальше, там больше виден участок встречных потоков и безопаснее можно развернуться. Что касаемо вот этого разворота, который на сегодняшний момент перекрыт, угу. естественно, готов со стопроцентной ответственностью сказать, что сегодня мы повторно напишем и в прокуратуру, и в департамент градостроительства и, сам, и самим самому руководству окей Я надеюсь, что Антон удовлетворен таким ответом, мы будем спрашивать еще Егора, когда он у нас будет в гостях, как продвигаются там дела. Да и вы звоните, не забывайте. 228 08 09, если у вас есть какие-то комментарии по поводу проблем на дорогах или какие-то болезненные точки, вы знаете, в Красноярске, обязательно звоните, делитесь с нами. Егор, Егор да, да, у меня да. есть вопрос. Вот по соцсетям смотрю, очень многие жалуются, что новые районы строятся, строятся новые дома, а светофоров-то нет. Yes. И люди не, не имеют возможности вообще пересекать проживающиеся Да, действительно, такой вопрос возникает Вот как раз по Николаевке, которые перекрыли сейчас блоками, неизвестно кто проезд э, Дело в том, что когда мы еще в 2013 году проезжали по всей Николаевке э, находили те места, и как раз вот этот проезд был Он опасен не только тем, что э, он узкий э, У него там деревья, во-первых, на корнях держатся, на вот этом обрыве э, Там пару блоков уже съехали с верхней подпорной стены, аминистративные Имеется верхняя подпорная стена По всем этим замечаниям мы писали Нам обещали его отремонтировать еще в 2014 году В 2014 году мы повторяли наш вопрос Нам пообещали, что вот в 2015 году будут распроданы все участки под строительством многоэтажек Плюс будет построен 4-й мост Тогда мы все сделаем Сегодня мы видим противостояние непонятно кого, когда заваливают все это блоками Каких-то сил. Каких-то сил. А у нас Чёрных. есть э, сила Телефонный наших звонок. радиослушателей. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, да есть удостоверенность, пожалуйста, подождите, подождите мы, мы видим вас... Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Анатолий Георгиевич. Анатолий Георгиевич, доброе утро. У вас вопрос, комментарий. Доброе утро. Ну, я не знаю, комментарии, вопросы. Вот насчет 4 моста. Mm -hmm, mm -hmm. Здесь, здесь вот говорили наклон дороги возле океана okay, да да да а да да вот четвертого моста выезд на левую сторону с левым поворотом где уже выходишь там тоже же наклон вправо и будут все хороший говалют кто не понимает там будут улетать все Опа. совершенно верное замечание мы написали вот как по спускается да да да да да да да девушка разбилась. Тоже там в интернете писали, что резина там, то да А там тоже наклоны. Многие да из-за этого в середину улетают, что наклон дороги, хороший гололед, они, кто-то просто не понимает этого, поворачивает по и все, и летят Всё Спасибо, верно. Анатолий Георгиевич. У нас одна минута, Егор. Как за вы, как за видишь, минуту ты? скажу, что до этого мы читая, писали в управление дорог, чтобы э, проверили четвертый мо мост, именно mm -hmm. его, и подъездные пути, и сам четвертый мост при помощи лаборатории, которая есть у управления дорог и благоустройства, э, для того, чтобы мы знали анализы, все ли там в порядке, или действительно есть нарушения. Также мы э, буквально недели-три назад написали запрос также в УДИП, чтобы э, при использовании этой же лаборатории проверили спуск на Игарске и Дубровинского, То есть там ровно да. такие же замечания, которые действительно наклон дороги идет на внешнюю часть поворота, то есть, грубо говоря, когда вы поворачиваете, у вас инерционная сила и так э, тянет наружу. Тянет наружу да. Плюс э, еще и наклон в эту же сторону. Егор, спасибо большое. Мы ждем тебя с нетерпением в пятницу. Ребят, копите пока вопросы до следующей пятницы и сделаем такую рубрику «Ваши неприятные точки на карте автомобильных дорог города». Будем разбираться прощаемся авто пятница